Добрый день всем. Как меня слышно, видно? Запись будет. Вижу уже ваши вопросы. А всем добрый день. Вот и мы начнем. к кто может опоздать. Да, запись вебинара будет, мы вам ее потом пришлем на почту, на которой вы регистрировались. Вера, да, мы уже начали, пожалуйста, обновите страницу. Итак, давайте начнем. Меня зовут Даниил, я проведу первую часть вебинара. Я расскажу вам о том, что такое ЕНП, что такое ЕНС, какие изменения были. Ну и дальше будет блок, наверное, актуален для наших идеальных предпринимателей. Это как нужно оплатить теперь фиксированные взносы, чтобы их учесть при расчете налоги, налога. Итак, мы начнем. И начнем мы с самых популярных, наверное, терминов, которые появились в этом году. Это ЕНС, ЕНП и что такое сальдо ЕНС. ЕНС – это единый налоговый счет. То есть у налоговой теперь на, для каждого предпринимателя открыт некий счет. Это не расчетный счет, у которого будут реквизиты, БИК, номер счета и так далее. Это уже именно счет, на который будут поступать ваши деньги, и с них налоговая будет списывать деньги в счет уплату ваших налогов. ЕНП – единый налоговый платеж. Это, собственно, способ пополнения данного счета. То есть единого налогового счета мы выполняем через ЕНП. Мы оплачиваем платежку на одни реквизиты, теперь на один КБК, без разбиения, на акты МО, КБК, периоды и так далее. А налоговый уже списывает эти деньги с счета в определенный момент. О моментах поговорим чуть дальше. И сальдо ЕНС – это сумма, которая, собственно, доступна на счете ЕНС. То есть та сумма, которая у вас лежит, на счете ЕНС, она и будет называться сальдо ЕНС. И оно бывает трех типов. Положительное, это когда после погашения всех ваших обязательств, то есть после погашения одну секунду. После погашения всех обязательств, после уплаты всех налогов и взносов, у вас на счете ЕНС остались деньги. На едином налоговом счете есть деньги. Это положительное сальдо. Нулевое – это когда у вас, собственно, остался ноль, и отрицательное – это когда у вас денег на счете меньше, чем нужно для погашения налогов. Например, налогов вы должны заплатить 1000 рублей, а у вас на счете 90 рублей. Вот у вас в итоге сформируется отрицательное сальда в размере минус 910 рублей. Дальше. Деньги с ЕНС налоговые будут списывать в определенном порядке. Это недоимки. То есть те задолженности, которые есть, они будут списываться в первую очередь. Дальше будут списываться налоги и взносы с даты, когда появилась обязанность их уплата. То есть не сразу, как вы зап заплатили деньги, будут с него списаны в счет, в счет оплаты какого-то налога деньги, а когда появится эта обязанность. То есть, например, вы сегодня платите за налог, который вы должны будете заплатить в июле, деньги с ЕНС будут списаны только в июле. Если хотите раньше списать, то дальше мы расскажем, что делать. Дальше будут списываться пени, проценты и штрафы. Вот как сейчас на слайде показаны данные сверху вниз. Вот именно в таком порядке они и будут списываться. Вот, то есть мы их спишем. Женема налоговые, их спишет вот именно в том порядке. То есть списать, например, вначале штрафы, а потом недоимки они не могут. Далее. В ЕНП не входят госпошлины и взносы на травматизм. То есть взносы на травматизм мы оплачиваем по старому, делаем платежку по старому формату, указываем в ней КБК именно взносов на травматизм, периоды и так далее. То есть эти налоги в ЕНП не входят. Ну и теперь для себя запоминаем две важных даты, которые будут у нас чуть ли не основополагающими во многих моментах. Это 25 число и 28 число каждого месяца до 25 числа мы должны теперь подавать отчеты. Если вы обратили внимание, то строки многих отчетов были сдвинуты. У каких-то отчетов строки были сдвинуты вперед, у каких-то назад. Но теперь, например, декларацию по УСН для организации надо сдавать не до 31 марта, а до 25. -го. А платить налог нужно до 28 числа. То есть 28 числа вы должны заплатить налог. Также уведомления. Вы должны его подать по ЕНС до 25 числа, а платить налог по 28 То есть теперь вот есть разделение между датой оплаты и датой подачи отчетов. Один из самых главных вопросов, который у нас возникает от наших пользователей. Почему я теперь плачу в ТУ? Вот налоговая решила делать в центре компетенции в разных регионах. И вот центр, который будет заниматься именно ЕНС, он будет в городе Туа. То есть все, что теперь связано с единым налоговым счетом, то есть все оплаты, все идет в город Тулу. КБК указывается общий для ЕНП, а к КТМО теперь 0. А платежный статус у всех 0.1. Uh -huh. То есть раньше было разделение, 0.1 это были юридические лица, 13 это были индивидуальные предприниматели. Теперь все указывают 0.1. Далее. Добавили новый документ, по которому нужно будет предоставлять налоговую службу. Оно называется уведомление об исчисленных суммах. Это документ, в котором налогоплательщик предоставляет в ФНС информацию о сумме налога, которая была зачислена за этот период. Да, я вижу ваши вопросы, Руфина, например, ваш сэкономолем, я чуть позже про него расскажу. То есть вы теперь, помимо того, что оплаты, Налогов, вы еще должны подавать уведомления. Но делается это не по всем налогам. Смотрите, как теперь необходимо сделать. Например, мы оплачиваем налог по упрощенной системе налогообложения. За первый, второй, третий кварталы, или, как бы правильнее будет сказать, за первый квартал за полугодие за 9 месяцев мы подаем уведомления. То есть мы оплачиваем налог и подаем поверх него еще уведомления. А вот за год уже уведомления подавать не нужно. Так как налоговая, исходя из вашей декларации, уже знает, сколько вы должны были заплатить. Например, налог за сотрудников. За март, июнь, сентябрь, декабрь мы не подаем уведомления, так как мы в этот момент подаем декларацию РСВ. А вот за остальные месяца, например, за январь, февраль, мы должны подать э, этот документ. То есть, например, вот сейчас за январь-февраль мы подали, за январь до 28 февраля, точнее до 25 мы должны подать, извиняюсь, февраля, до 28 заплатить. Вот. А когда у нас пройдет март, за март не надо, потому что мы подадим РСВ. Да, я смотрю, у нас новые пользователи подключились. Да, запись будет, она вам поступит на почту. Один из главных вопросов, фиксированный дополнительным взносом индивидуальных предпринимателей, по ним уведомление подавать не нужно. Вообще никогда, ни при каких условиях уведомление не подается. Некоторые налоговые говорят, да, нужно, дальше мы вам расскажем, какие документы нужно подавать. По патентной системе налогообложения также уведомление подавать не нужно. То есть если вы оплачиваете патент, налоговая знает, какую сумму вы должны были оплатить. И при этом как бы уведомление не требуется. На практике такие уведомления просто отклоняются с информацией о том, что информация у них и так есть. Вот. То есть если вы подадите даже уведомление, например, по фиксированным взносам, вам в ответ придет ответ, что данная строчка не может быть сформирована. Потому что они и так знают, сколько вы уже должны были заплатить и когда. Но про фиксированные взносы мы поговорим на второй части, она будет у нас более объемная. Теперь самый главный вопрос, который часто уже я вижу сейчас в части мелькает, Где мне получить данные о счете ЕНС? Вот за 10 минут до начала вебинара проверил свой счет ЕНС. Он не показывается. Налоговая обещает март-апрель, что будут показаны данные. Говорят о том, что можно обратиться в налоговую, и они предоставят данные, но при этом обращаться просят личным визитом, либо по звонку. Вот, но пока нет информации, когда точно будет. Мы в сервисе добавили два новых документа, они доступны в разделе отчеты, созданные, называются справка расчетов по ЕНП и задолженность по ЕНП. Можно тут запросить на практике, пока еще не всегда отвечают. То есть есть, да, такая сложность, что сейчас не дают. Даже есть ситуация, что пишут в телеграм-канале официальном налоговый, пишешь ИНН, и в ответ дают Информацию о сальдо. Вот. Пока мы как бы не можем сказать, где точно получить. то есть Ждем, когда налоговый у себя его опубликует. Тоже есть такая сложность у нас. Надеемся, что в ближайшее время все-таки налоговый ее исправит. Так, и теперь давайте пройдем, посмотрим, как в кабинете выглядит собственно, оплата единого налогового платежа. Сейчас я пошарю экран. Сейчас вы видите мой экран. На главную страницу мы добавили события с названием «Единый налоговый платеж» и указание месяца. То есть за март, за апрель, за май и так далее. Если вы переходите в события и у вас показана вот такая информация о том, что в этом месяце отсутствуют налоги и взносы, которые оплачиваются через ЕНП, просто завершить это событие не приходя. Значит, вам в этом месяце ничего платить не надо. Yeah вы ждете, пока у вас появятся события в следующем месяце. Если же у вас есть события, которые нужно рассчитать и оплатить, то у вас уже будут указаны события. Вот, Например, у меня показано, что нужно платить аванс по УСН и торговый сбор. Вы можете нажать на кнопку «Рассчитать» и пройти данное событие. События проходите абсолютно точно так же, как и раньше. То есть нажимаете «Далее». Тут ничего не поменялось, кроме одного шага. Сейчас укажу «0». У вас теперь в мастере не формируется платежка, так как все теперь можно платить все налоги одной платежкой. Поэтому мы показываем сообщение, что платежное поручение на уплату налога будет создано в мастере единого налогового платежа. Нажимаем «Завершить». Напротив события появилась зеленая галочка, что оно завершено, и появилась сумма. То же самое сделаю, например, с торговым сбором. То же самое. Событие. Платежка будет создана в мастере единого налогового платежа. Вот появились две суммы, и теперь нам сервис предложит создать платежку на общую сумму. И мы говорим, что оплатить ее нужно до 28 апреля. Напомню, у меня просто события открыто апрельское, поэтому стоит апрель. Вот, нажмем на следующий шаг, далее. И здесь будет одна платежка на общие единые реквизиты в город Ту. Еще раз повторю, платим мы теперь в Ту. Неважно, с какого вы региона платим в ТУ. Если нужна будет информация о том, как получить какие-то справки, о том, как, например, подать какое-то заявление о зачете, оно подается в местную налоговую, не в тульскую. Но оплата сама идет в город Тулу казначейству города Тула. Если, например, вы уже платили один налог и не хотите, чтобы он попадал в платежку, вы можете убирать галочки. То есть, если вы уберете галочку отсюда, то тогда платежка будет сформирована только на ту сумму, на которую были выбраны события. То есть, если сейчас перейду далее, будет 27 023 рубля. Только на эту сумму. Ну и дальше, собственно, формируется само уведомление. У меня в мастере было указано два вида налогов. Это аванс по УСН и торговый сбор. По авансу по УСН за первый квартал я обязан подать уведомление. Торговому сбору мне налоговую уведомлять не нужно. Поэтому сервис вам показывает уведомления для налоговой. И налоги, по которым мне нужно уведомлять ФНС. Вот они перечислены. Обратите внимание на указание периода. То есть вот период теперь указывается в таком непривычном для нас несколько формате. 34 – это означает год. 01 – первый квартал 2023 года. Вот мы собрали самые популярные вопросы, перечисление периодов и так далее, в нашей инструкции, которая доступна на первом шаге. Если вы перейдете, здесь будет доступна инструкция. И, например, можно посмотреть, как теперь мы должны указывать, какой период. То есть если мы платим за январь, например, взносы за сотрудников, мы указываем 21.01 и дальше год необходимый. То есть это изменили вот так это изменение. То есть теперь привычных там MS-01, кв 01 гд 00 таких периодов нет, как раньше были. В платежке же на оплату периода теперь вообще никакого нет. То есть если мы скачаем сейчас платежку, откроем ее, посмотрим, то увидим, что ни акт МО, ни периода нет. Деньги идут на единый налоговый счет. Дальше налоговая получает данное уведомление, которое сформируется. И 28 числа она спишет вот эту сумму с единого налогового счета счет вашей оплаты, например, по налоговую СН. По торговому сбору налоговая знает уже, что вы до 28 апреля должны заплатить 27 тысяч. И, мне даже не подавая уведомления, вам все равно эти деньги с ЕНС пишут, потому что налоговая уже знает о том, что вы обязаны оплатить эту сумму. Заявление можно отправлять и почтой, и через интернет, то есть в любом формате оно доступно. Оно есть, можете скачивать его, отправлять, можете относить, можете отправлять через интернет с помощью электронной подписи. Также бывают ситуации, что нужно подать вот это уведомление, но при этом что-то исправить. В этом случае мы сделали отдельное уведомление в разделе «Отчеты», «Отправленные». И здесь вот есть уведомление по ЕНП. То есть вы можете его выбрать и сформировать, отправить эту, этот документ отсюда. Например, вы указали неправильную сумму. Тогда вы еще раз формируете уведомление, указываете необходимый КБК, период, Указывайте правильную сумму и отправляете уведомление. В этом случае налоговая будет учитывать ваши налоги по последнему уведомлению, которое было предоставлено. На практике есть отзывы, что суммируют, но надеемся они это поправят. Если же случилось так, что вы, например, отправили налог, а потом заметили, что вы не должны были уведомлять по этому налогу. В этом случае тогда нужно сделать следующее. Вы еще раз делаете то же самое уведомление, только сумму указываете 0. То есть вместо какой-то определенной суммы вы указываете 0. Отправляете это уведомление в налогу. Дожидайтесь, когда его примут, и потом формируете уведомление с правильными данными. Вот. То есть нужно будет сделать именно вот так в два шага. То есть вначале отправляем с нулем, а потом уже отправляем с правильными данными. И еще один момент, которым я вам хотел бы рассказать, это оплата налогов, если вы формируете декларацию. То есть, например, вы сформировали декларацию по упрощенной системе налогообложения. Уведомлять по ней, еще раз напомню, не нужно, так как налоговый получит декларацию и все данные возьмет из декларации. А вот оплатить налог нужно. И вот у нас сформировалась сумма. Мы нажимаем «Далее». И тут у нас стоит предупреждение, мы вам подсказываем о том, что платежка будет создана в едином налоговом платеже за текущий месяц. То есть, смотрите, мы сейчас в марте проходим декларацию по УСН. Нажимаем далее, далее. И после того, как мы завершили декларацию по УСН, сейчас, одну секунду, найду мартовскую, в событии «Единый налоговый платеж за март» Появилась эта сумма. То есть теперь налог по УСН оплачивается не из декларации, а вы проходите декларацию, а налог включается в общую сумму всех платежей за месяц. Поэтому мы вам теперь рекомендуем все платежи в налоговую оплачивать одной общей платежкой. То есть как, собственно, налоговый и хотел это делать тогда, когда придумали ЕНП. То есть что вы раз в месяц переводите платежку и у вас все налоги в этой платежке есть. Вот. Теперь я пока временно отключу демонстрацию и перейдем ко второй части вопросов. После нее я поотвечаю на ваши вопросы. Одну секундочку, у нас возникли небольшие сложности. Да, все, спасибо. Мы вернулись ко второй части. Это оплата фиксированных взносов. Здесь все очень сильно поменялось. Теперь мы должны оплачивать взносы, но по ним не подаются уведомления. И как же теперь налоговая поймет о том, что мы заплатили именно фиксированные взносы? Анастасия, вот как раз это вопрос, к которому мы сейчас переходим. Заявление о зачете положительного сальда. Если вы оплатили налог и у вас сформировалась положительное сальдо, но вы знаете, что эти деньги должны оплатить, например, в конце года, как фиксированные взносы, вы можете подать в налоговое заявление и благодаря этому заявлению списать деньги с счета ЕНС, то есть с этого самого, где хранятся все наши деньги, на какой-то определенный налог. Не дожидаясь того момента, когда будет необходимо произвести списание этих денег. То есть вы сейчас заплатили, сейчас же хотите списать. Итак, смотрите, если вы не оплачиваете, точнее, не подаете фиксированные взносы заявления о зачете положительного сальда, а просто их сейчас заплатить. Ирина, оплата НДФЛ по ЕНП будет во второй части вебинара. Там мы тоже о ней расскажем. Если вы... Просто сейчас оплатите фиксированные взносы и не будете не подавать никакие заявления, то эти деньги будут лежать на счете ЕНС, но при этом спишутся они с него в счет уплату налога только 9 января 2024 ой, 8 января 2024 года. Почему такая дата? 31 декабря начисляются фиксированные взносы, но так как в этом году это выходной день, то срок переносится на первый рабочий день следующего года на что нам это будет влиять с вами то есть вы сейчас платите фиксированные взносы а налог, налог сможете уменьшать только в январе 24 года то есть налог за 24 год это если не подавать никакое заявление вот например вы сейчас заплатите дополнительный взнос а дополнительный взнос будет защищен вам только 3 июля 2023 года. В этот момент налоговые счета ЕНС спишут те самые деньги, которые должны пойти на оплату дополнительного взноса. Вот. И значит налог вы сможете уменьшать только начиная с 3 квартала 2023 года. При том, что заплатили вы именно сейчас. Если вы сейчас заплатите, например, доп. взнос за 2023 год и не подадите заявление, то тогда вы сможете учесть только 1 июля 2024 года. и За этим за всем надо будет следить. И опять же, те деньги, которые вы заплатили, могут быть списаны в счет уплаты других налогов. То есть вы, например, думали, что заплатили фиксированные взносы, пришел срок оплаты НДФЛ, вы не отправили платежку, все, деньги вместо фиксов списали на НДФЛ. То есть может быть и такая ситуация. Мы для вас сделали небольшую схему о том, как же теперь учитываются фиксированные взносы и дополнительные взносы. Давайте по ней пройдемся. Например, если мы за 2022 год фиксированные взносы заплатили в 2022 году. Мы их учитываем в 2022 году и налоги сокращаем на счет этих взносов в 2022 году. Если мы заплатили в 2023 году фиксированные взносы, то налоговая уже знает, что вы должны были заплатить. И сформировал вам отрицательный сальдо. Они знают, что вы заплатите эти фиксы и спишут их уже в двадцать третьем году даты оплаты. Да, вижу еще раз вопросы про запись много появляются. Запись будет отправлена всем, кто зарегистрировался на этот вебинар на почту. Теперь дополнительный взнос. Если дополнительный взнос был уплачен в 2022 году, то он учитывается в двадцать втором году подать дате оплаты. Если дополнительные мы заплатили в 2023 году, то тут уже влияет, подавали мы заявление или не подавали. Если заявление подавалось, то взносы будут учитываться в 2023 году по дате обработки заявления. Если заявление не подавалось, взносы будут учтены 3 июля 2023 года. То есть дополнительный взнос за 2022 год. Теперь за 2023 год. Фиксированные взносы. Если они уплачены в 2023 году, если вы заявление не подавали, значит вы их сможете учесть только 8 января 2024 года. Если вы заявление подавали, то учитывайте в 2023 по дате обработки заявления. Дополнительный взнос. Если вы заявление подавали, учитывайте его опять же по дате обработки в 2023 году. Если вы не подавали заявление, то тогда учитывайте его только 1 июля 2024 взноса. То есть вот, вот такие теперь правила. И на все это нужно наложить еще два условия. что взносы были уплачены, естественно, вовремя, в полном объеме. И то, что у вас на счете ЕНС хватает денег. То есть если у вас на ЕНС сальдо отрицательное, подавали вы заявление, не подавали, налоговый его не примет. Опять же, еще раз расскажу, что пока есть проблема о том, как узнать сальдо. Да, то есть налоговая пока в личном кабинете не предоставляет такую информацию. Кому-то отвечают на сверки, кому-то дают информацию при личном запросе, поэтому пока вот есть такие сложности. Вот, мы опять же, как только у нас появится информация, где 100% можно получить сальдо, мы такую информацию предоставим. По фиксированным взносам подается именно заявление. Вот тут часто случается недопонимание о том, что подают уведомления, о котором мы говорили раньше. Уведомление по фиксированным взносам не подается. Подается именно заявление о зачете положительного сальда. Вот это отдельный документ. Ну и теперь, чтобы вам сократить налоги. То есть, например, вот вы сейчас в первом квартале хотите платить налоговый фиксированный взнос, и потом заплатить налог и уменьшить себе, естественно, налог за счет взносов. Вы теперь оплачиваете взносы, дожидаетесь, пока взносы будут зачислены на ЕНС. То есть частая ошибка, что отправляют деньги сразу же в заявление. Деньги не успевают прийти, то есть деньги не успевают прийти в налоговую, и налоговая отклоняет это заявление. Оплатите денежные средства. То есть оплатите взносы, подождите день-два, чтобы деньги дошли до налоговой и только потом подавайте заявление. Дальше. Дождались, отправляйте заявление. Если вам приходит положительный ответ, что заявление, точнее, если вам никакого ответа не приходит, так правильно сказано, что заявление отказано в приеме заявления, значит, вы имеете право уменьшать. Если вам приходят отказы, то я вам сейчас о них чуть позже расскажу, самые популярные причины отказов. Ну и дальше уменьшаете налог. А вот если вы работаете с патентом, то у вас все становится еще сложнее. Вы также оплачиваете взносы, дожидаетесь, пока взносы будут зачислены на единый налоговый счет. Потом отправляете заявление о зачете положительного сальда, ждете его прием. То ждете, что вам в течение рабочего дня не пришло никакого отказа. То есть вы отправили в течение рабочего дня, налоговый его должны обработать. После этого отправляете уведомление об уменьшении стоимости патента. То есть еще один документ отдельный. Если вы, например, отправите одновременно заявление о зачете и уведомление об уменьшении стоимости, то не факт, что налоговая просто увидит эти деньги, она может вам отказать в уменьшении патента. И уменьшаете налог. Вот в связи с этим всем я вам настоятельно рекомендую не затягивать оплату до последнего дня. То есть лучше теперь взять за правило, особенно если у вас есть патент, то оплачивать фиксированные взносы в начале ну или в середине максимума месяца, чтобы успеть отправить заявление, чтобы вы они приняли. Потому что, например, если у документа из третьего пункта срок обработки один рабочий день, то из четвертого пункта уведомление об уменьшении стоимости патента до 10 дней. То есть вам просто могут отказать, и вы уже не успеете ничего исправить. Поэтому лучше всего... И это сделать заранее. То есть не тянуть и так далее. Ну а теперь, собственно, я покажу, как это выглядит в сервисе и поговорим о популярных ошибках. Итак, как теперь нужно оплачивать фиксированные взносы? У вас появилось событие, оно несколько поменялось внешне. То есть теперь при формировании фиксированных взносов, так же, как раньше показывается сумма, которая была начислена, оплачена и к при необходимости можно добавить дополнительный взнос, если вы хотите оплатить уже прямо сейчас. То есть у вас будет формироваться одна платежка на общую сумму. Опять же, фиксированный дополнительный взнос оплачивается одной платежкой на общую сумму. Как же налоговая будет понимать, за что вы заплатили, чтобы списать с этого сальда? А на втором шаге у вас формируется заявление. Заявление о зачете положительного сальда. И, как вы видите, оно здесь только в электронном формате. То есть, если мы скачаем, у вас откроется вот такой вот документ. Печатной формы у этого заявления нету. Это заявление должно быть обязательно подписано электронной подписью согласно нашему текущему законодательству. То есть, нельзя подать это заявление личным визитом, подписью, почтой, еще как-нибудь. Просто нет у него формы на бумаге. Это заявление обязательно подписывается электронной подписью и подается либо через телекоммуникационные каналы связи, то есть, например, через сервис «Мое дело», либо подается с помощью личного кабинета налогоплательщика. Хотя есть отзывы о том, что не все могут найти эту вкладку. Не знаю, с чем связано, у кого-то получается, у кого-то нет. Это заявление подается только через интернет, еще раз повторяю. Поэтому вот тут был вопрос, я в другом регионе, у меня нет подписи, как мне подать? К сожалению, пока что никак. Вот. Придется выпускать подписи, если вы хотите подавать эту форму и учитывать налоги прямо сейчас. Ну, либо вы дожидаетесь, пока налоговые вам начислят взносы, Начислят они, напомню, 8 января 2024 года и уже оплачивать их. Также это заявление можно отправить в разделе отчеты отправленные. И здесь есть зачет положительного сальда. Здесь вы должны указать ОТМО, если вы плачете, оплачиваете фиксированный взнос, это указывайте ОТМО по месту своей регистрации. Давайте укажем. Дальше вы указываете КБК, который вам необходим. Ну, я, например, укажу фиксированные взносы за этот год. Если вы являетесь налоговым агентом, это при оплате НДФЛ, вы вставите соответствующий чекбокс. И вот главный вопрос, какую необходимо указывать дату. Дату необходимо указывать максимальную для этой оплаты налога. То есть, если вы, например, сейчас укажете дату, отправите заявление, или укажете дату, когда фактически были оплачены взносы, то вам налоговая, скорее всего, откажет, потому что к этому моменту уже прошел срок оплаты. То есть они будут думать, что вы должны были их заплатить до, например, 15 числа, заявление получат завтра 16, и они вам отклонят это заявление. Поэтому дату указываем 31 декабря для взносов. Для дополнительного взноса указываем последний день оплаты взносов. Сумму. Указывайте ту сумму, которую вы хотите списать со счета ЕНС в счет конкретного налога, в нашем случае фиксированных взносов. То есть, например, 10 тысяч рублей. И таким образом вы можете формировать несколько заявлений, сколько вам необходимо. Также можно делать и по другим налогам. Например, вы сегодня заплатили за патент, тогда подаете заявление, об уменьшении, чтобы сразу деньги списали в счет патентной системы налогообложения. И вот дальше у вас есть три развития, как сказать, три разных версии развития отправки заявления. Первое, вы отправляете заявление, вам в ответ ничего не приходит. То есть заявление принято в работу, в ответ ничего не пришло. Это самый хороший вариант. Значит, налоговая у вас приняла это заявление, и у них нет вопросов. Значит, у вас действительно сальдо положительное, все в порядке, вам списали эти деньги. Второй вариант. Вам пришел... Вы отправили заявление, его приняли, но в ответ пришло требование. И в требовании указано о том, что... Принята только часть денег. Это значит, что ваша сальда недостаточная для погашения. То есть, например, у меня я платил фиксированных взносов на 10 тысяч, но при этом у меня сальдо только 5 тысяч. Налоговая мне из этих 10 засчет 5. А остальные 5 она будет не будет учитываться, они то есть, пошли в счет погашения какого-то другого налога. Это надо уже смотреть по сальде. И третий сценарий. Вы отправили заявление, вам пришел статус, что принято, но в ответ приходит требование о том, что вам не зачли деньги на, за счет положительного сальда. То есть значит у вас сальды, скорее всего, просто отрицательные, налоговые, и они не могут это зачесть. Вот здесь самая популярная ошибка, которая возникала у наших пользователей, это то, что отправляют деньги и сразу же отправляют заявление. Вот я даже вижу, в чате есть вопрос. Я отправил заявление. Через 5 дней я платил взносы. Отклонят, если у вас сальдо отрицательное или нулевое. То есть, если положительное, то зачтут часть. Но в целом как бы, если сальдо положительное, то тогда, конечно же, зачтут. То есть, ну, пока нет информации, а, к сожалению, мы не можем полностью этим оперировать и быть уверенным, точно сказать, какой будет сценарий. То есть, налоговая пока еще не публиковала. Вот. Еще могут быть ошибки такие, что указывают неправильные АКТМО, неправильные КБК, то есть, ну, разно, то есть уже само заполнение заявления. Тут уже прям отказывают в приеме заявления. То есть если заявление заполнено правильно, то есть все правильно вы указали, либо вы отправили его через помощь оплаты фиксированных взносов через наш сервис, то оно дойдет до налоговой и его примут, в любом случае его примут, но дальше уже дадут ответ. Да, вот Андрей, вы пишете, я оплатил и сразу отправил. На всякий случай проверьте статус свой. То есть заявление, не прошло ли после него требование. То есть само заявление у вас будет принято. А вот уже в ответ на потом может прийти требование, либо письмо от налоговой о том, что, что с этим итогом. И там уже надо разбираться налоговой, уточнять, почему сальда отрицательное. Вот Андрей задает хороший вопрос. А как можно узнать, в какой день можно отправить заявление после оплаты фиксированных взносов? Но мы пока рекомендуем подождать хотя бы 2-3 рабочих дня, чтобы деньги точно дошли. Дальше, когда, естественно, информация о сальдо появится в кабинете налогоплательщика, можно будет проверить данные, то есть посмотреть и сказать, да, вот я тогда-то оплатил, вот деньги дошли, все, я теперь могу подавать заявление. Но пока, к сожалению, мы еще расскажу, но нету просто сальда. Не можем сказать, где его точно узнать, чтобы вам там 100% дали ответ. И вот еще вопросы были, а что мне делать, если я уже заплатил и фиксированные взносы, я заплатил дополнительный взнос, что мне сейчас делать. Если вы не подавали заявление, сформируйте и отправьте заявление. Еще раз напомню, раздел отчеты, отправленные, прочие, зачеты положительного сальда. Также у вас в мастере фиксированных взносов есть ссылка на инструкцию. То есть зайдете в фиксированные взносы то у вас есть ссылка на инструкцию. Я сейчас ее даже привожу в чат. Вы можете ее взять себе в чат и использовать. Вот здесь описано, что, что необходимо делать. Как учесть фиксированные взносы за 23 за 22-й. Что делать, если налоговая отклонила заявление. Взнос оплачен, но необходимо еще раз подать заявление. Пользуйтесь этой ссылкой. Вот. И вы уже сможете тогда, вот, например какие КБК нужно указывать, в какую и какие даты указывать, и отправить заявление и зачесть его. Вот, сейчас я посмотрю вопросы, которые вы нам написали. Если заявление принято, в моем деле взносы автоматически зачтутся в уменьшении налога по УСН. Э, да, зачтутся автоматически при условии, что, что вам потом не пришло никакое требование. Э, вот Виктор пишет Регламент ответа налоговый месяц, Виктор, по этому заявлению они выставили регламент один рабочий день. Налоговый не дает никакой информации, статус ЕНП недоступен. Да, действительно, это есть такая проблема. Игорь, нам тоже нравится новая система оплаты налогов. После того, как оплатили налоги по УСН и стоит принято, мне нужно еще заявление отправлять? Радик, если это налог за 22 год, вы подаете декларацию, то ничего дополнительно отправлять не нужно. Если это налог за первый квартал 23-го, то нужно еще подавать уведомление, естественно. Николай, да, заявление подавать можно из-за УК. Ирина, заявление формируется в разделе отчеты, отправленные, прочее из отчета положительного сальда. Марина, вы пишете, к сожалению, одного ответа на вопросы, которые волнуют многих. Если можете, напишите, какие вопросы вас волнуют, мы на них обязательно ответим. Андрей, мы с вами уже обсудили, в какой день учат отправлять заявление. Да, на этом моя часть заканчивается. Я передаю слово коллеге Кристине. Она вам расскажет про оплату зарплаты по новым правилам, про оплату зарплаты взносов. А я пока побуду с вами в чате и поотвечаю на ваши вопросы. Если у вас еще возникнут вопросы, то я в конце обязательно подключусь. Спасибо, Даниил. Скажите, как меня слышно видно? слышно, видно. Меня зовут Кристин. Следующая часть вебинара будет полезна пользователям ООО и ПЭС-сотрудниками. Если вы и без сотрудников и вам не актуальна данная информация, то вы можете отключаться. Мы благодарим вас за внимание. Я хотела бы дополнить относительно уплаты НДФЛ, взносов и кратко расскажу про новую отчетность за сотрудником в 2023 году, так как скоро начнется отчетный период, эта информация также очень актуальна. И начну сначала с НДФЛ. Продолжение Данила. Также НДФЛ уплачивается в рамках ЕНП. Вы видите в табличке сроки уплаты. И до разъяснений ФНС, также еще скажу такую важную информацию, многие думали, что налоговые агенты должны отдельно уплачивать НДФЛ с доходов временно пребывающих сотрудников на патенте, не в рамках ЕНП. Но это правило касается только самих сотрудников, которые платят такие авансы по патенту в фиксированном размере. Если же НДФЛ превышает размер авансов, то налоговый агент сумму НДФЛ платит также в рамках ЕНП, если удерживается НДФЛ с доходов временно пребывающих сотрудников по патенту. Мы со своей стороны же изменили еще в январе, как только появились разъяснения налоговые. И здесь в таблице вы видите новые сроки, которые действуют с 1 января 2023 года. НДФЛ, удержанный с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего месяца, нужно оплатить не позднее 28 числа текущего месяца. Например, НДФЛ, который вы удержали с 23 февраля и по 22 марта, нужно заплатить не позднее 28 марта. И я также напомню, что НДФЛ удерживается в день выплаты дохода. Есть также по сроку два исключения. Это НДФЛ удержанный с 23 декабря по 31 декабря. Срок уплаты – последний рабочий день календарного года. Так, в 2023 году это 29 декабря. То есть то, что вы будете, например, удерживать с 23 декабря по 31 декабря, срок уплаты – 28 января в этом году. Также из, из исключений это период удержания с 1 января по 22 января. Срок уплаты НДФЛ не позднее 28 января. Также еще из новостей относительно уплаты НДФЛ это то, что согласно 223 статье Налогового кодекса дата начисления дохода в отношении НДФЛ является дата фактической выплаты такого дохода. В отношении премий и зарплаты раньше это был последний день месяца. В связи с этим в 2023 году и далее необходимо удерживать НДФЛ с выплаты авансом. Если ранее НДФЛ мы с авансов не перечисляли, НДФЛ удерживался и уплачивался только в день выплаты зарплаты оставшейся части, то сейчас при выплате аванса нужно будет также удерживать и уплачивать НДФЛ. Я знаю также, что многие из вас не могут сейчас перестроиться на новую схему выплаты зарплаты и уплаты НДФЛ, так как ранее было удобно выплачивать зарплату НДФЛ в один день и за срок уплаты НДФЛ. Ну, ранее был следующий рабочий день, и у нас в сервисе также были сформированы платежные поручения на выплату зарплаты и уплату НДФЛ в одном событии. Сейчас так делать не нужно, нужно следовать событиям налогового календаря, по уплате ЕНП и календаря выплат зарплата. Все, что касается выплаты зарплаты без учета НДФЛ. И а, если вы выплачиваете зарплату, аванс или любые другие начисления сотрудникам, теперь в тот же день не нужно платить а, НДФЛ. А, сейчас я покажу, как это работает у нас а, в сервисе.